Господи, жду, не дождусь, когда закончится зима. Достала уже. Эти заморозки бесконечные, те минусовые температуры. По ночам... Итак, я хочу лето. Жаркое лето. Чунга-чанга. Да, я хочу... Да, да, Я хочу в Африку. Я хочу в Африку. Пустите меня в Африку. И вот, наверное, почему меня так тянет сейчас на создание чего-нибудь в африканском стиле. Ну, я не знаю, когда-нибудь я, наверное, все-таки сподоблюсь и сделаю себе прихожую, потому что мы уже все для этого заготовила. Нет, еще не все. Наверное, вот именно вот это не все как раз не мешает. Ну, ладно, мы все равно будем идти по пути. По пути создания моей прихожей, а вы будете рядом со мной присутствовать и, может быть, чего-нибудь у меня я буду очень рада. Итак, сегодня мы с вами сделаем еще одно украшение в африканском стиле. Ну, естественно, что это может быть маска. Маска, маска, маска. Я ее начала делать без вас. Ну, я думаю, что вы немного потеряли на этом двух словах картон, не люблю вот это усопкивание, вот из бумажки вырезала симметрично, вырезала всякие разные детали, вот они, все это вырезала из картонки и приклеила, но это настолько такая вот заготовочка, которую потом после того, как мы ее сделаем, от нее, наверное, ничего не останется. Картончику я немножко согнула, потому что он был жесткий от коробки, такой ламинированный. Вот, пришлось немножко пообдирать. Я в следующий раз буду другой картон использовать. Нечего на этом экономить. Пойду и куплю себе нормальный картон. Выберу той толщины, которая мне нужна, и той плотности, которая нужна. Вот этот вот прессованный дутый. Так, опять отвлеклась. Итак, вот наша маска. Все. Мы... С ней ее обработали. Следующий этап у нас, мы ее будем делать гладенькую. Чтобы ничего у нас не было. Поверхность, чтобы у нас была ровненькая. Потом мы даже ее отшкурим, чтобы она совсем была. Но для того, чтобы начать ее штукатурить, шпаклевать, ее нужно все-таки немножечко сгладить все вот эти вот. Углы ну, некоторые не делают, но я сделаю. Я, наверное, все-таки несколько слоев ее сначала проклею бумагой тоненько. Не могу, чтобы что-нибудь не натворить. Значит, подумала-подумала, думаю, что бы ему не сделать нормальный носик. Значит, у меня есть... Ой, я совершенно нашла, делюсь очередной, значит, своей покупкой в фашане значит, там, где детские игрушки продают, там всякие пластилины, краски, 12 рублей стоит. То есть, э, понятное дело, что это не холодный фарфор, но, во всяком случае, вполне приличная пластическая масса. Ой, это, это для детей. Это все натуральное. Здесь все из крахмала делано. Понятное дело. Вот я нашла, 12 рублей стоит. И заворачиваться, не надо. Сейчас покажу. Достаточно приличный. О, о, о. Вот. Во всяком случае, детали мелкие очень хорошо получаются из него. Я думаю, что и нос у нас получится. Тоже совершенно. Классно. Так, немножечко здесь придавливаем. Его все равно будем оклеивать, поэтому не принципиально Так, чуть-чуть его по нашей форме растягиваем. Так, не видно. Значит, мы сделаем вот так. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. заклеили бумажными салфетками, высохла. Так как она все равно достаточно, ну, для меня она какая-то, ну, не серьезная. Значит, мы ее сделаем более твердой, более, так, похожей на настоящую маску, сделанную там из дерева, из камня. Ну, такая, она у нас не из картонки, она у нас чтобы была. Значит, я размешала шпаклевку финишную, она у меня на все случаи жизни креповая, небольшое количество. Получилась такая вот сметанообразная масса, только густая сметана, даже каймак скорее. Вот, теперь мы это все будем наносить в несколько слоев. Таким образом скроем все неровности и придадим каменную прочность нашей с вами маски. После этого я взяла наждачную бумагу и обработала поверхность сначала более жесткой, такой крупнозернистой наждачной бумагой, а потом более мелкой. Ну, получилась такая поверхность. Во всяком случае на ощупь она достаточно гладенькая. Так как вообще все украшения очень хорошо смотрятся на черном фоне, поэтому мы с вами сейчас покроем черной краской всю поверхность нашей маски. Так, начинаем красить нашу маску, значит для этого я буду использовать и краски. И контуры, вот такие вот, значит, что еще, блески, фольгу, ну, в общем, все по порядку, Вы будете наблюдать за мной, а я буду раскрашивать ее. украшать нашу маску значит я решила сюда сделать металлические вот такие вот вставки с этой с этой стороны внизу еще тоже у меня будут здесь вставочки значит что я для этого делаю я взяла фольгу фольгу взяла в магазине в хозяйственном Взяла самую прочную, ну и еще склеила ее между собой два листа. Получилась такая вот достаточно прочная фольга. Разгладила ее. Для того, чтобы из этой фольги не сделать непосредственно вот такую вот вставочку, мне нужно перенести, я подсделала подложку, она мягенькая, ну, это коврик для мышки. Сейчас тоже такие не используют, но раньше были осталось. У меня очень удобно. Итак, значит, нам нужно на этой фольге выдавить, продавить рисунок. Продавить рисунок, вырезать и приклеить эти вставки. Чтобы рисунок у нас туда-сюда не ходил, мы опять наш любимый используем малярный скотч. Вот, теперь мне придется делать так, чтобы рисунок у меня надо рисовать на большом листе. В следующий раз я так и сделаю. Так, еще раз. Вот здесь вот еще приклеим. Чтобы уже точно никуда не сдвинулось. Ну, что, поехали. Одну мы с вами сделали. Вот видите, какая красота получается. Потом мы еще покрасим, чтобы оттенить наш рисунок. Значит, вторую мы делаем в зеркальном отображении. Для того, чтобы это сделать, этот рисунок в зеркальном отображении, я его обвела, подставив с той стороны. То есть, если мне нужно что-то сделать с той стороны, я кладу на вот этот вот красящий слой и обвожу весь рисунок. И он таким образом отображается с той стороны. Итак, делаем вторую деталь. любуемся красотой, которая у нас получилась.